Да. О, это будет. Типа, о, о. присоединяйтесь к экспедиции в Унгор. Не помню, что в С Новым Годом. Ну, это заставка, что а, Присоединитесь да еще, да, в да, Три пака дали мне. Спасибо, за три пака, конечно. Так, и еще мы сейчас 45 докупим. 45 штук. 45? Да-да-да, 45 штук мы сейчас откроем. Сейчас Ты нам... что ли? Нет, нет, нет, нет, это полностью все, мы накопили. Вот он, год мамонта. Прошел год кракена. Наступил год мамонта. Да, да, да. Список карт стандартного формата меняется каждый год. Ну, мы как бы знаем это. Спасибо за информацию. Бабах. Все, понеслась. Стандартный вольный. Далее. Большой турнир уходит у нас, короче, Черная гора. Большой турнир Рига-исследователи. Ну, это пыль будет, там мы по Будут пыли у нас. некоторые набор уходят фольный формат. Это у нас Лазурный, Сильвана и Рагнарос. Вот. У тебя были эти карты? Да. да. И пыли дадут. И, да, ну и тут, а? тут 4000 пыли, короче, я получил. Нихуя себе. Вот так, это вот, да. Я только сопку не могу наколотить. Так, майя в песен. Да. Выиграть 10 массив в стандартном формате. Ну все, ладно, это мы потом получим этого героя. У вас. Нет. Сейчас много карпаса нету. Сейчас давайте мы. Ну, ладно, все хорошо. Спасибо. Давайте закупим. Сейчас мы. Так, у нас есть. Сколько дали нам? И купить Как-то же а, -а, -а. а как добавить, чтобы допустим много было? Нажимать надо, и купить. Не-не-не-не-не-не. -а -а -а. Как-то можно. А, во. Можно купить. 45. 45. 45. Ок. О, вот так. Купить. А -а -а. Спасибо, за Спасибо за покупку. Окей. Итого у нас что есть у нас теперь, 10. сейчас скажу я вам тебе. Так, 53 комплекта. А, у, есть. Ты готов? Первый пошел. Первый пошел. Да ну, нафиг, а? сейчас 10 минут, 10 секунд откроем, короче. Короче, здесь у нас что есть? Одна редкая, простой пак, одна редкая, короче. Редкая карта дали нам. Исп... Так, бритва-лист какой-то. Нестабильный элементаль. Так, здесь длина шеи. Пылкий элементаль. Упрямый брюхонок. Ну, хорошо. А длина шеи, это... Большой, да, такой? Да да да, да, да, да, да. Бронтозавр. Типа. Да, да, да, да. Не помню, тип наебалый. Есть так. карта, как о, знаешь, эпик. Короче, у меня есть редкая и эпик. Редкая карта у нас какая? Развечится в беде в беде разведчице. А, в смысле, что ей спасать надо ее, походу. И эпическая. Златалист кровожадный. Ну, я что-то не знаю. Серия приемов... О! Разбойник! Серия приемов уничтожает существо. Я думаю, клево будет. Ну, давай еще одну поболтаем. Вот так. Ба -ба -ба -ба -ба. Бах. Так, редкая. Блин, леги хочу какие-нибудь клевые, чтобы эти были квесты, квесты. Вот это было бы вообще идеально, нафиг. А, а, там есть квест. Лазару. Ты, ты помнишь, короче, 15 штук тебе, блядь. В колоду, а, будешь? это воин. А, воин, воин. По-моему, на воина, по-моему, да? 15 э, ра рапторов, кого. 15 рапторов там. Так, да, две, да, да, две редких да. дают. Так. Гнев прилива. Смоляной страж. Так, яйцо я назвал. Так, это типа короче, не рыбского яйца, только подороже и тушка посильнее. Ну, исполинский бритвалист. Ну, было такое уже. Особенно как с моим русским языком чечением. Я тебе сейчас все расскажу, так как точно написано. Так, вообще, короче, простой Пусть Вот стоит. Королева болота, чувак, задачу активировал. Разве сейчас в беде вторая пришла, вот мне то бишь уже на воина а нет, это короче вот королева Карнасов дает 15 в колоду забишу Ну это воина же? нет, этот, Рексар а, жреца простой пак опять нет, нет, нет, Рексар Рексар охотник охотник, охотник вот тот эм на мурлоках походу шаман заиграет конкретно Тотемчики ему блатные. Давай-давай легендарку какой-нибудь, давай уже, пора уже. Пять паков открыли, ничего нет путевого. И эпики жмут. Дизы жадные. О, детеныш ящера. Охотник, ну походу да, вот это вот 2-1 замешивает в холоду ящера 4-3. Будет. Да сто пудов будет играться такая карта. Хотя с меня аналитик, так так себе. Я ща он не смотрел эти обзоры же, нифига не следил за этой Типа спойлерить себе. Да, да. их походу еще и нету. Кого? Да ты ч там. Я уже с утра смотрел, Вот, э Узыманны, магу. Классная карта. Mm -hmm. Ну, эпиков, эпиков жмут, легендарок жмут вообще. Нет вообще не. бустеры так себе. Но потом под конец, как попрет, как попрет. Мне вообще ни одно не упало, я сколько? Вулкан. Ну, Вулкан. открыл. Вот, Вулкан, вообще это интересная карта. Наносит 15 урона случайное распределение между всеми существами. 15. Угу. Так, перегрузка 2. Ну, я не знаю. А Шаманы, да да, да, да, да, да? да, это да, всем. Да. Это то бишь и твоим. И твоим. И... У меня, короче, две карты таких выпали. Не знаю, какой-то наркоманский. Да шамана стопудов пудов сейчас наберут, какой-нибудь опять наркоманского шамана, все будут плакать от так, обсидиан на сколок. Редкая карта, простой бустер. Ну и элементалей тут дают, конечно. Гнев прилива. О! Гнев прилива простая карта. У нас существует 4 урона. В основном 4 единицы здоровья вашему герою. Прекрасная вообще карта. Так, дальше. Опять простой бустер. О, эпик дали. О, второй эпик уже. Так, яйцеклад. Кари. Смоляной этот, что-то, по-моему, уже штуки 2 у меня есть. Самый, наверное, будет такой. Лазаруб тоже есть. Вот, эпическое. О, динозаврение, или, Дин, да, динозаврение, или заврение, динозаврение, или динозаврение. Ну, атака здоровья выбранного существа становятся равны 10 то за 8 маны, десять, десять. Если у тебя, допустим, на, у паладина стоит по один реклам 1 один-один. За 2 маны. То бишь за 10. Не, ну он получается за 10 манны. Опять 10-10. Тебе же надо будет за 2 манны его призвать. И потом на него иди назоврение. Чтоб он стал 10-10. Ну, не знаю. Что-то ни золотых, никаких нету. Так. О, две редких в одном паке. Ну, хоть так. Вот, игру Смоляной Страж, это моя карта походу, меня сейчас их напихают там, кучу. Так, Волканозавр. Ну, Волканозавр нам по-моему давали, да? Дарили так золотую или нет? Да-да-да, боевой ключ адаптируется, а затем еще раз адаптируется. Ну, мне кажется, пылить. О, золотая редкая клинок из лавы. Воин, находящийся в руке, каждый ход превращается в случайное оружие. Ну, рандомно. Не, не знаю. Не уверен, что... Такая суперкарта. посмотрим дальше, Так. простой бустит, блин, вообще что-то на бусте, Смолиной на игру, смоленой это моя самая такая карта, вот налетай, наносит существу 3 урона, призывает трех теродаклей. Теродаклей, теродаклей, 1-1, Даже не знаю, что тут сказать. Вот, эпик. Еще один. Ну, уже и пора, мне кажется, уже легендарочку. Так, отравленная рыжина. Ваша яд. Разбойнику, вот, еще раз яд дают. Так, эпическая. Короткий мегазавр. Мегазавр. Кроткий. Боевый ключ. Ваши бурлоки адаптируются. Ну, это выру... Мурлоков. Мурлоков апнули Да, мурлока, пап, да, Нет, да, а да. Там, да, да. Там еще какой-то же есть квест на кого-то там с Мурлоками, по-моему. На... на шамана, по-моему, да? Э, не хуй, не... что все за охотников играют, Ну потому что все ждали, если соскучить, потому что охотник вечно обиженный какой-то, блин. он Ему не везло с последними этими дополнениями, что ли? Ничего такого не давали. Вот мимикрия дали. Тоже неплохая редкая карта. Выберите карту и вкладете в руку ее копию. Ну, как бы, получается. Добор за 3 манны, 2. И пелена порчи. А, а уешка на чернокнижника. Поражает порчи всех существ в начале вашего хода. Они будут уничтожены на уе полностью, всего стола. То бишь, и ваших, и наших. Mm -hmm. Так, легендарки так и нет, короче. Я не знаю. Не дождусь, наверное. Хотя так хочется. Вот детеныш Дикорога. Войну. Провокация. Предсмертный хрип. Вы замешиваете в колодце Дикорога 6.9 с провокацией. М -м -м. Яйцеклад. Гнев прилива был у нас, да, уже, по-моему? Простой пак. Ультразавр. За 10-7-14. Хищный сабнезуб. 8-2. В маскировке. Иллюзия. Вот, жестокий дина динамант. Динамант. Жестокий. Предсмертный хрип. Призывает случайное существо, сброшенное вам в течение этого матча. М -м -м. Это все. Будет лог, дискорд. Он, в принципе, и так нормально играл. Дискорд лог. Сейчас счет на накидают ему. Волконозавор уже был. Вот Фенис огненного венца. Боевой ключ наносит 2... В принципе, за 4 маны 3-3 и наносит 2 единицы урона. В принципе, я думаю, неплохо. Дальше. <связать> эпик. Это вместо редкой карты мне эпик положили. Мы могли бы и... О! Болезненный укус дали на охотника простую и золотую в одном паке. И эпический... Палеомурлок. Защитник. поле Палео... Палео... Палеомурлок. Защитник. да. Палео-мурлок. Палео -мурлок. Не паленый, не палево, а палео. Палео-контакт. Да, да, да. Так, ну, Эпик опять подошел. Страж Бури. Гнев прилива, это много так. Скакун грибнистый. Выбранное существо получает 2-6 и провокация, Когда она погибнет, призывает Стигадона. Стигадона, по там, по-моему, там что-то тоже 2-4 или 2-6, да, что-то такое, карта, карта, по-моему, есть. Ну, наверное, 2-6. Стигадон, вот у меня есть, да. 2-6, по-моему. По да, да, да, провокация. Эпик, mm -hmm. зоркая разведчица. Бей ключ, вы берете карту, она стоит 5, нормально. Ты берешь там какого-нибудь, не знаю. Карту за, за стоимость 3 маны, она становится... 5 ман. Ну, Это надо набрать полную колоду короче ради этого. чтобы сыграть эту карту надо набрать полную колоду там десяток, восьмерок чтобы потом один, единственный раз там сыграть ее удешевленные огневичок вы кладете в руку элементаля вот элементалей тоже много да сейчас добавили разгонять меня, там, да, да, да. элементалей там Спящ... сияющий стигадон вот, боевой ключ, ваши паладины, рекруты, адаптируется. Тоже хорошая карта. Так. Так, ну 24 карты открыли. Ни одной, короче, легендарки нету еще. Отравленное оружие, второе, это у нас уже на рогу. Уже хочется чего-нибудь, я не знаю там. Чего-нибудь уже легендарочку получить. Я сейчас открою это за 10 побед задание, там какой-то откроется, походу, скин. на охотника или Вот я, стоподов везунчик, мне сейчас какого-нибудь Хеминга дадут. Легендарку единственную там где. Это Тереньки или как его там еще есть его вот тоже. Вулкан второй дали. Гонча Лакари. Сытный жест жесткозуб Эй, ты хочешь, ты хочешь? М -м -м. Так, топим дальше Так, две редких Ну ладно, так, спасибо О, -о золотая редкая Вулкан золотой редкий, да Болезненный укус Даже шквал самоцветов то Остроцветов тоже там уже куча Боевой ключ замораживает противника элементаль 2-1 а, за один ну, не знаю, вот, Мимикрия, вторая Мимикрия, может, уже даже больше. Блин, ну не хотят они легендарку мне давать вообще? Интересно, выпадет хоть одна? Да хотя бы одна там, копия из лавы. призывает копию высшего... А, выбранного существа, то бишь за 4 маны я могу выбрать любого, любое существо. Только свое, правда, которое на столе, я так понимаю. И. Приз, призвать. Призвать. призывает копию вашего выбранного существа, то бишь еще. Это, короче, получается, типа как у, у этого. Шаркун. Шаркун, да, шаркун, по-моему, да, у нас? Улок, да, вот я говорю, вот это связка вот, с этим длинношеем, нахуй, вот этой копией, блядь, пиздец, там как-то это было все, я это охуел. Там, да, там... По походу, много комбо-йомбо всяких будет, так, эпик один навалили еще. О, малыш, равозавр, боевый ключ адаптируется, под... а, он адаптируется, если у вас под контролем, не менее двух других существ, за 2-2-2. Ну, в принципе, сам по себе, так то неплохая, типа, что если даже не будет играть в ладере, то на арене 100 ходов заиграет. Клинок из лавы. Эпический. Дикий гон. Дикий гон, дикий гон. Когда вы разыгрываете зверя на этом ходу, вы кладете в руку случайного зверя. Когда вы разыгрываете зверя на этом ходу, вы кладете в руку случайного зверя. Ну за одну ману, в принципе, да, можно какую-нибудь большую там за ш... Допустим, 7 маны есть. За 6 разыграл и еще за 6 в руку положил. Ну хотя так себе, конечно. Ну, это ход будет. Не знаю. Н -н -н. Легендарок вообще, походу, сегодня не завезли. Забыли. Забыли, Забыли положили. Да, Забыли, да, да, да. Лаза Лазаруб тоже уже. Открой все эпо, скажи, напиши в саппо, скажи, прокованные нахуй. Верните Гейл туда. Не, ну вот считай, вот она, вот она, чувак. Легендарка? Давайте ставки, ставки, какая легендарка будет. Вот так, так как я вот самый язычный, тебе говорю, короче, Это тереньте, вот, какой-то там, такая говорят не очень посредственно легендарка или этот хеминг, который долбит 3 а, их стреляет всех твоих существ которые меньше 3 3 урона в твоей колоде всех стреляют там или он будет сто вот пудов чуть такой смотрим 3 2 1 о нет, Ой, нет калима калим из первородный. мне да. показали до да. чего если вы на прошлом ходу разыграли элементаля, вы взываете к стихии, элементаль шамана. Ну, шаман. Шаман, тоже поздравляют. Шаман, шаман. Будем играть за шамана пока. Пока за шамана. Так, эпик. Пока мне говорят, играй за шамана, тябуши. Эпическая карта. Эпическая карта, все классы. Изумрудная королева. Ваше существо стоит на 2 манны больше. О! За 1, два, два три существа стоит. на 2 манны больше. Ну, не знаю. Ну, давай! Перевелись автобус с легендарками или грузовик на моей улице. Там. Вот, болезненный укус тоже куча. Эти перешлись... Эти, Смоленистый там или какие-нибудь были у меня там, вот феникс, я говорю, укус, мамон, вот этот вот, вот это вот наваливает в руку мне нормально там, по кд. Так, ну золотая обычная, огненный гейзер, носит два урона, вы кладете в руку элементаря 1-2, маг, ну в принципе неплохое заклинание. Грибнистый скакун, ну такой же имеется. 20 паков осталось уже 30 с лишним открыли одна легендарка пока вот только я поговорил с смоленой скрытием. вот он пожалуйста ради бога вылез пешквал этих остосветов ну пыль, одно радует хоть что пыль будет ну хотя бы две легендарочки бы уже ладно там просчитывал конечно на три Простые паки поперли, даже эпики стали зажимать. И -за Так, грибнистый Ты вот скакунов тоже у меня куча редких. Так. О, эпик. Пока не попросишь, и натуре ничего не идет, надо. Перед каждым быстрым плакаться надо, знаешь, так. Так. Траллетрольская шаманка. Все ага боевой клоч Вы разы раз так раскапываете заклинание, разыгрываете его. Цель выбирается случайно. Да. Это типа такой этот бюджетный йог сарон. <соценно> Черепаха такая. <М> да. <соценно> <соценно> <соценно> О, золото редко Обсидиановый осколок стоит на одном момент за каждую разыгранную вами карту другого класса. Карту другого класса. Ну это разбойница опять э, воровочка. Воровать, воровать, воровать. Все блин ну, Гнев-то либо. Вот железная шкура тоже куча уже навалила. Ультразавр. Нестабильный дементаль. Спор роста, по-моему, тоже что-то про нее я слышал, там вроде как неплохая, не, не вроде или как, или наоборот. Ну, короче, одно из двух. Или, или она хорошая, или она плохая. о, -о, -о. тальвирский камнимак. Если на прошлом ходу вы разыграли элементаря, получает провокацию, божественный щит. Ну, все, да, элементалик качает, качает. Единственное, что все привязано к механике того, что нужно сыграть... Идет баф, только в том случае, если ты на, на прошлом ходу сыграл Элементаля, то бишь... Вот, стра... два Смоляных Стража, кто бы, блин, сомневался? Вот он, еще один час А, на Охотника, это ладвийский часовой. Вы берете из колоды два существа за один. Ну, Батман какой-то. Охотнику обязательная карта будет сто пудов две редких зубы хищни два штуки в одном пакета вулканозавр ну спасибо конечно узы манны я не знаю сколько у меня их есть так вот эпик один нав... навалила у меня такое ощущение, что короче вот это вот кроме вот остроцветов там, да. Темные видения, копию заклинаний. Вот хорошее заклинание. 10 паков осталось. Ну и до сих пор. Хотя бы каждый бы 10 там. Да хотя бы 10, не каждый. Кажд... Каждые 15. Так, Смоленой Страж, да, вот топовая карта у меня, я тебе говорю. Да. Ну, две подряд легендарки, в двух подряд паках, хоть не мой случай, конечно. Надеемся, здесь хотя бы одну еще. Огромная наконда. Бессмертный хрип призывает существо из вашей руки с атакой 5 или больше. А если нету в руке? Такой. Что делать? Что делать если нету покупать еще и паков. М -м -м. и тут ключевое слово покупать да да смоляной скрытень да перевертышь что-то страшное там было не прочитал так опять забыли положить да вот скрыть не это мое феникс Седьмой пак. Седьмой должен быть такой счастливый и вообще хороший. ой, эпик сразу. И легендарка, нет хрен-то. золотая, обычная. Вот, налетай. множество 3, 1, 4, призывает трех Тиратахлей, была такая уж, да? Землярой. Да, у меня тут веселуха еще. Ой. Сына. Знаешь? Да, слышишь? <смех> <смех> Веселухов. Адаптация. Ну, была. Слуга Калимаса. Слуга Калимаса. Боевой плечи, если на прошлом ходу вы разыграли Лименталя, ты выскапываете Лименталя Мурлоки и Лиментали Заиграет. Ну. Три редких карты золотая редкая карта о, таллицкий часовой золотой М -м -м. вулкан золотой ну и что больше там защитник холмов боевой клич выраскафывает существо с провокацией все класс Четыре пока осталось ну эпик ладно о! золотую обычную дали редко жестокий динамант Эпическая карта. Ну, походу нам легендарных больше не видать, наверное. Придется крафтить. В принципе, по прошлым даже открытиям паков, сколько я открывал, в принципе, другого я не ожидал. Уже брал тоже 50 штук? Нет, у меня там было с при прибамбаска я по-моему 30 открывал. Ну, крайний пак. Че какие шансы, что будет легендарка в крайнем паке? нулевые. Нулевые. Спасибо, за конечно, за ваш прогноз. Да я оптимистично. Ой, то есть... Аааа, блядь, вообще простой прям, простой пак. Ну, ладно. Окей, хорошо. Ладно, смотрим, что мы там на пыли. На пыли, что мы там? На пыли мы... 615 пыли. И Итого у нас... 5832. Ну, на легендарке кое-какие хватит. У шамана... Сейчас посмотрим, что у нас тут. Куча карт у шамана, конечно, не зашло. Вообще прям... Ну ладно, терентия в принципе, мы не хотели. Королеву ну, палочку ну... собирать, шамана. Ой, да я не знаю, надо смотреть. Блин, вот, ну, часовых... Сейчас посмотрю, что еще можно пылю тут. Золотые муж какие-нибудь. Так, ну вот. Давай будем пылить... Сразу, да, будем. Куча карт, вообще, куча карт, которых вообще даже нет ни одной копии. Ну, в принципе, куча карт, которые оставляю Я сейчас смотреть. Вот, допустим, Вулкан, тоже же два штуки есть. Вот этот сразу вот так вот. Чернокнижник. Самое... Клинок из зла, один, на это. Сейчас пока не буду ничего такого пулить. 6 тысяч, короче, у меня сейчас. Угу. А Вообще, по-моему, то можно всех пораспалидить их. Луканозавров я не знаю не... Хотя, может быть, ошибаюсь все Короче, получилось у меня 6135 пыли Охуеть Вот так вот Пока так, короче, а -а -а. будет